ставлю как мороженое солнце друзья вот так вот я валяюсь мои кроссовки ноги в кадре молодежь купается ныряет девушки это а можно вопрос оно а больно прокалывать? нет у меня просто губа была проколы когда прибой но нос и себе не против, что я снимаю? Я для YouTube, я блогер просто. Я просто с Москвой приперся, я здесь раньше жил. Вот. Сейчас приперся родной город поснимать. Вот. Смотрю, здесь мостик поставили, купаются все, раньше этого не было. Не против, да, что я это вас скажу? Можете даже на канал подписаться. Есть YouTube. А, а что за канал? Сейчас скажу. Так, Жека, родительский дом, на двери. Жека... Хранительский дом. Но...